День добрый дорогие друзья Самые крупные ягоды жимолости Которые созревают одни из первых В Подмосковье Вот перед вами огненный опал Вот смотрите какое изобилие И очень крупный куст И конечно же он в контейнере должен быть Мы это делаем регулярно И представляете ягода падает Мы ее всегда с земли можем собрать Знаете какое изобилие Интересные вещи крупнейшие ягода, изобильная Мы подкармливаем и золой И водой, и поливаем И вот водичка ну, Смотрите, как это настоящий а, Кладезь небесный Советую вам, приобретайте, пожалуйста Крупномеры, крупные ягоды Ягоды вкусные, сладкие Вот ленинградский великан тоже Видите, тут такой Какой-то Такие интересные ягоды ага, да? ага. Видите как, это без дураков И сохранять это надо, ребята, собирать обязательно дроздов Дрозды это наши враги на самом деле Слопает только так, в один час Я уже говорю, смотрите, пожалуйста, наше описание Как сделать сову из двух лазерных дисков а Ссылочка будет наверху Ленинградский великан, опять-таки рекомендую иметь в вашу усадьбу М-34 вот, Ягода поменьше, но изобильна Еще раз напоминаю Землю мы ставим вокруг Делаем геоткань с сеточкой И все ягоды, если осыпаются, то вы их легко собираете Обязательно надо мульчировать Посмотрите еще раз Сладкая, вкусная ягода М-34 вот знаменитый э, куст Город бакчар Он молодой, опять-таки в контейнере. Самое интересное, что в Институте растиневодства под Москвой, на юге мне говорили, что Бакчарский великаны и гордс не растет. Ерунда. И продали мне какие-то малкие, мелкие. А вот эти вот сорта, которые сейчас мы рекомендуем, Город бакчар и Бакчарский великан. А еще новые сорта сейчас пришли. Видите, удлиненные, большие ягоды, вкусные. Я вам советую приобрести для вашей усадьбы А вот еще один прекрасный сорт марина марина видите, какие ягоды. Крупные, крупнейшие. Крупнейшие, вкусные, сладкие. Советую приобрете марина, тоже отлично. Опять-таки э, мульча. И опять контейнер. Растения сразу же откликается если вы делаете э, подобные. Не сажайте просто кусты в землю, делайте так, чтобы они обогревались. какое изобилие. Изобилие, ребята, потрясающие потрясающие витамины. В самом начале лакомство для детей. А вот новые сорта у Усульга из Бокчарского питомника. Оттуда надо и брать самые крупные ягоды жимолости именно в этом питомнике. И не слушайте, пожалуйста, этих наших академических мужей и дам, которые пропагандируют свои жимолости, а она кислая, мелкая и плохо растет. Стрешевгана из того же питомника. Крупная, вкусная, мелко хорошо. Вот такие вот ягодки. Ну, кстати как, неплохо ведь, да, иметь у себя, иметь в виду Стрижевган, это название реки около этого питомника в Алтае, ну в Сибири, короче говоря, шикарные вещи. Вот у нас они на поддонах стоят, вместе хурмой и виноградом, посмотрим, что еще есть. Ну вот еще один шедевр этого питомника, бокчарского, сельгинка, сельгинка, видите как? Но очень вкусная, крупная Вот тут и падает у нас на ковер и Легко Сейчас собрать собирать, будем. собирать Повторяю, сегодня 6 июня 2021 Рекомендую Канал Топсад Все время следить за новыми Новациями, технологиями Подумайте о своем будущем Своих детей И радости, улыбок своих родителей Привлекайте Своих домочадцев к этому прекрасному Творчеству в саду Добивайте того, чтобы ваш сад Превращался в чашу изобилия Полного всего Не в меру, не надо слишком много Но в то же время Создать у себя полную чашу изобилия Я думаю, что задача Вполне реальная И добиться это не когда-то там за 10 лет А вы уже сейчас, в этом году Топ-сад, подписывайтесь Завещайте э, э, Говорите, критикуйте Делайте свои замечания, пожелания. Мы рады будем новым и старым друзьям. Удачи на даче вместе с первой ягодой лета. Живалостью в предачу.